Когда этого больше не делайте. обвинение кого-либо и в чем-либо про себя, а еще страшнее вслух, автоматически приводит человека к тому, что он начинает болеть. Обратите внимание, что в тот момент, когда вы начинаете кого-либо обвинять, запомните это. Если даже ребенок, допустим, обвиняет кого-то, допустим, ребенок, не понимая этого, говорит «Мама, ты мне не дала, мама, ты мне это не сделала, мама, зачем ты так?» и делает это постоянно, то у ребенок рано или поздно начнет, и вы это заметите, болеть. А очень часто та информация, которая идет, она дает нам в процессе облучения такой информации понятие того, что мы должны кого-то обвинять. Потому что человек склонен к тому, чтобы накапливать информацию и после этого ее выбрызгивать. Кстати, несколько слов об этом. А вы знаете, что обычный человек, он более похож на спринцовку или uh, пипетку.